привет друзья хочу обратиться к тем кто только собирается вступить в ряды вышивальщиков если вы думаете что машинная вышивка это обязательно 100 тысяч вложений и никаких альтернатив нет то уверяю вас это не так обратите внимание на машины начального уровня их цена от 30 до 50 тысяч среди машин этого класса есть как швейные вышивальные так и просто вышивальные и не надо гнаться за большими пяльцами. Чем больше пяльца, тем выше цена. Это закономерность. Хотите попробовать? Начинайте с простых машин. За свою долгую вышивальную жизнь я попробовала и промышленные, и дорогие бытовые, а также прекрасно вышивала на таких вот малютках. Качественная вышивка – это 99% мастерства вышивальщика, которому мы вас обязательно научим. А если вы никак не можете решиться на покупку, стукнитесь к нашей Рите, она вам все расскажет и объяснит, да еще и доставку сделает. Все контакты либо в штабке профиля Инстаграм, либо в подписи к видео на YouTube.